Приветствую всех вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы возвращаемся на борт Гипериона. У нас на очереди там следующая миссия, однако я хотел улучшение кое-какое сделать. Блин, мне не хватает буквально 5000 до да, улучшения Голиафа. Я бы как раз таки хотел бы заняться улучшением Голиафа, потому что... Кстати, а что это улучшение делать, мне вообще интересно. Дальная бонус увеличивается на 3, дальная бонус на 1, да... Конечно, это было бы очень прекрасно иметь подобные улучшения. Я просто хотел уже напасть, попробовать на Кархал. Но, блин, еще одно кажется, улучшение бы твоя получить. Клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мебиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на терраторе. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Но все-таки нам придется, видимо, идти сначала на Тирадор, потому что я хочу улучшения кое-какие сделать. А у меня как раз таки не хватает для этого кредитов, поэтому придется сначала слетать на Тирадор. Конечно, нам дадут 3 очка исследования зергов, которые мне нафиг не нужны, но все равно так или иначе придется нам сюда сначала нападать. Нам дадут, кстати, мы девак. Ну, конечно, мне он нафиг уже не нужен. И я хотел бы теперь полностью заняться мехом, потому что у меня имеются уже танки, имеются голиафы, и также имеются летающие как их научные судна, которые могут лечить мои, э, мою технику, да. Соответственно, э, я собираюсь уже отказаться полностью от био. Ну ладно, давайте взлетаем, полетим на Тирадор. А, командир Рейнер. Слава звездам, мы вас дождались. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. И Я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись. Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока Королева Клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. От этого может зависеть судьба всего Сектора. Обнаружено все от класса 12. Будьте предельно осторожны. Керриган. Док, времени у нас еще меньше, чем предполагалось. Вылетаем. Да, вот этот, кстати, док, видимо, это, ну, как его здесь зовут, доктор Наруто, а на самом деле это никто иной, как Амун. Ну да, это, пожалуй, самое такое неожиданное, неожиданное то, что мы узнаем в следующих частях, я, конечно, спойлернул, так прям знатно, но... Я думаю, что все равно вы уже, ребята, все знаете и так или иначе сюжет. Если бы его бы не знали, вы бы навряд ли смотрели бы это прохождение. Потому что уже игры как-никак 10 лет почти, что, поэтому все сюжетные линии уже наверняка все дым давно знают. Отвлекуйте врага с воздушностью, он не сможет противостоять вам, пока они разведают вашу позицию. Ну да, логично. Так, давайте добывать начинаем. У нас есть возможность одновременно нанимать два отряда. ...нанис алгоритма королевы клинков завершён. Рассчитываю так. время обнаружения королевы ближайшего хранения. Хранического... Ну давайте тогда Био будем заниматься, потому что мне надо... ...всё гоняешься за мной, Джимми. Зря прилетел сюда, дурачок. Я тут не задержусь, дорогая. И будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Я передаю вам командование медеваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. К трудовым подвигам готова. Так, давайте атакуйте. Это рейдеры, Мы спасены. Да? Ты в этом уверен? По-моему, только наоборот вам сейчас будет задница, ребята. Потому что я собираюсь атаковать сейчас зергов. минералов да и смысл у меня пока не хватает все недостаточно минералов недостаточно минералов недостаточно минералов давайте давайте давайте добываем как реактор поставьте где-нибудь черт возьми Давайте сюда выгружайте. Рейнера, нас И что так, а, мы должны сломать эту штуку, да? Будут. Ломайте ее. Завершено. Так. Дальше, парни. Ну конечно. Хранилище данных мебиуса К остальным я тебя не пущу. Ах ты черт. Ладно, по крайней мере... Ладно, по к следующему. Выкладывай... по крайней мере... она не знает где наша база хотя нет уже знает Требуется... кстати мы можем Приходите. поставить вот эту штукенцию. ладно, да немножко я Бруталис. не просчитал статус как раз нужны образцы их тканей захватим парню сувенирчик давайте давайте виспена. давайте больше виспена больше больше виспена. виспена сэр уничтожьте этого червя нидуса иначе зерги разрушит нашу базу ну, атакуйте их че я могу сказать минералов выработаны. Так, нам надо реактор. Также мне нужны танки. Для них надо, конечно, спинчик Недостаточно энергии. Так, давайте ставьте. Ставьте еще вот это дело. Угу. Недостаточно виспена. Недостаточно энергии. Пристройка завершена. Давайте, давайте, давайте. Ставим, ставим, ставим. Недостаточно минералов. Пошло поездка. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Ну, Недостаточно минералов. Давайте, добываем. Все больше и больше добываем. Убить бруталиска надо, Кому да? Нам навекать. задание дали. Давай, удиви меня. Так. Ага, изучаем. Так. Здесь готов. Давайте. Больше дороги. больше больше всего подвигом готово недостаточно минералов месторождение минералов выработано Конечно. я уже Но... готов недостаточно виспена так у нас кстати все уже добыто я смотрю улучшение завершено танк мы давайте оставим наверное я думаю оставим здесь а? мне он нужен а? будет я для защиты соответственно недостаточно виспена Недостаточно веспин. С трудовым подвигом готово. Ставим давайте-ка то вот эту штуку. Можно И полетели отсюда. Надеюсь, Жаль, тут ускорения да только точно? нету, я так понимаю, Прием. оно, наверное, не появится. Покинутое здание. Так, обходим. Обходим, обходим. Блин. Выдвигаюсь к трудовым подвидам. Просто готова. надо высадиться недалеко от Брутолиска, чтобы его атаковать. Сделаю, командир. А, говорит, Давайте вот сюда. Усаживайтесь. Это тот самый бруталист опять, Ваша да? Ваша остановка. виспена. Блин, виспена как мало. Садись, прокачу. Да, на самом деле вот это вот мне дело совсем не нравится. Так, давайте а? посмотрим, что тут у нас Трудовым на базе. Уди. Улучшение. Кому навешать? Что Ты никогда не умел признать свое поражение, Джинни так давайте поставим еще один космопорт producer. так э, что, что, что? что теперь мне надо парочку рабочих взять. давайте сюда их подведем euh, куда летим? и отвезем Все сюда взрослого. Да, жаль ускорения нету моих э, медиваков resistant. потому что-то бы мне помогло так Выработано. Давайте улучшение еще сделаем. Недостаточно виспена. Вооружен и опасен. Отлично, все починили. Везломал! Убираемся отсюда. Давай, Летим прямо вот на точку. Брать, Опа, э, вот тут. Нам нужна помощь. Мы не смогли уничтожить хранилище. Помогите нам! Окей! Ну, Кому навешать? Вооружён и Почему вы и да. О, Сейчас! Разорванём! Сторож, Сейчас мне а, а, урон? будет база, атаковать! Хм, вижу, ты готов уцепиться за любую салоннику. Ты ведь не думаешь, что этот ваш план сработает. Твоему доктору-наруду не запутать меня этими жалкими шарадами. Я знаю, что это за артефакты. Исказать да, будут ты его... Зачем тогда ты хочешь найти эти данные? Вопрос, еще да, бы тогда. бы они там ни были, ты их не получишь. Кто бы мог подумать, что ваша королева будет доставлять нам столько хлопот. Так, ставьте давайте-ка еще здесь. Нам нужно еще парочку медиваков. У нас, я смотрю, проблемы начинаются с а, э, здорово, снабжением еще пристройка завершена не молчи сэр еще один черв нидуса выполз из-под земли возле базы хрен с ним база атакована улучшение завершено улучшение завершено сука, блин, Вооружен, я дерьмо, да, очень обидно. минералов выработано. вентиляции? Так, а где еще? А вот, они все тут вместе со стаканом, я просто их не вижу. И что теперь? Сделаю, командир. Раз, месторождение минералов Кто-нибудь вытащит меня отсюда? Ну, Кстати, тут у меня еще солдат. Хорошо, что вы появились. У меня потоданы исходы. Давай, удиви меня. Да, проблема в том, что мест не хватит, ребята. Все равно вам придется там остаться. Барусь, Наши КСМ атакованы. Я, я прокачу. База атакована. Эта, высылайте подмогу. Высылайте подмогу. Так, мне кажется, нам надо валить отсюда быстрее Куда летим? Давайте идем по дороге честно говоря насрать ребята эй, эй, на ваших выживших сюда! давайте заканчивайте миссию черту и сматываться отсюда потому что там из смотрю на базе у меня проблемы очень большие начинаются атаковано кто-нибудь вытащит меня отсюда наши пясе атакованы я уже достал Последнее хранилище уничтожен. Немедленно эвакуируемся. Я согласен. Давайте эвакуироваться отсюда. А теперь, доктор, скажите мне, почему королева клинков так хочет заполучить эти артефакты? Артефакты пугают ее не меньше, чем их создатели, известный нам под именем Зелна. Знаете ли вы, командир? Что именно Зелнага в свое время создали и зергов, и протоск. Они были подобны пока. Отлично. На уровне сложности ветеран, прежде чем Керриган уничтожил 6 покинутых строений. е это. А сколько она уничтожила? 6? То есть в итоге. Прежде чем. Блин, в итоге я немножко не успел до того, как она это сделала. Ну ладно. Фиг с этим, это не такая уж и большая утрата на самом-то деле. Главное, что мы выполнили задание. О, вот этот тот самый ролик про Керриган. Сразу я вспомнил. Вот о чем я и говорил. Мы нейтрализовали протосов. но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. Отставить. Мы уходим. Что? Ты не можешь их бросить! Всем кораблям покинуть орбиту Тарсониса по моей команде. Вы там скоро? Черт, подери, Артур! Не дело этого! Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Командир? Джим? Что там у вас творится? В последнее время мне все чаще приходится за вами убирать. Не, начинай, Мэтт. Снова этот сон? Я сказал, не будем об этом. Вы не виноваты в том, что произошло с Керриган. В чем именно? В том, что ее предали? Или в гибели восьми миллиардов человек? Старая песня. Вы вообще меня слушаете? Посмотрите, в кого вы превращаетесь. Мы сами выбираем свою судьбу. Когда разберетесь в себе, дайте знать. Вы нужны нам. Да, Булхот до хорошего не доводит, это точно. Ну, в общем-то, да, вот этот видеоролик я и хотел, чтобы вы увидели. Довольно, как сказать, прям очень хорошо показывает ситуацию в той миссии, которая, к сожалению, тогда еще не было вставок хороших, так что разработчики только во втором Старкрафте исправили эту ошибку. Потому что и вправо, наверное, многие хотели тогда увидеть, что же случилось с Керриган. В общем-то, вот такое вот безнадежное окончание ее миссии на Тарсонисе. Старкрафт ремастер, который я проходил. Там вот есть в одной из миссий за тиранов, по-моему, как раз-таки -то тот момент, когда Керриган оставили, и она, в общем-то, перешла к Землям. Ну, давайте посмотрим новости. Кейт Локвелл для ЮНН. Недавно королева клинков лично появилась на Тирадоре. Доктор Эмиль Нарут, глава известной научной организации фонд Мёбиуса, столкнулся с королевой лицом к лицу, но, к сожалению, сейчас он не может дать комментарий. Тем не менее, доктор Нарут сделал заявление, в котором поблагодарил рейдера Фрейнера за помощь в спасении от королевы клинков важных научных... Кейт, простите, что прерываю, но у нас срочное сообщение. Дайте, Дайте рекламный блок, пожалуйста. Реклама то глуши ночной палит ваш любимый лондаркинт запишите своего ребенка в пси батальон <решил> <решил> смешно конечно ваш ребенок лондаркинт так что там у нас есть например давайте в арсенал сходим да собственно говоря я хотел здесь прикупить новых Несколько штучек, правда, сначала все равно в лабораторию, да, потому что у меня накопились достаточно очки зергов. Отлично, спасибо за это мне. Спасибо за это мне, как прозвучало странно. Спасибо за это Мобиусам, хотя на самом деле, конечно, они наши враги, но... Ладно, пока что они наши союзники. И давайте, наконец-таки, улучшим моих голяфов. Я их все-таки, думаю, попробую использовать вот в этой следующей миссии. Тут есть еще призрак, но я, пожалуй, пока их улучшать не буду, потому что вроде как их уже надобность пока отпала. Оставлю, может быть, появится что-то более интересное, куда можно будет потратить кредиты. Рад видеть вас, сэр. Все доступные задания загружены на звездную карту. Мэтт, я... Черт. В общем, спасибо тебе. Все думаю, про Тирадор издается мне, что можно зарабатывать деньги и без высадок на планеты, захваченные зергами. Если боишься, возьми себя в руки и постарайся не отвлекаться от мысли о деньгах. Уже стараюсь, брат. Изо всех сил стараюсь. Mm. Так, ну и в принципе все, да, в арсенале мы не можем поговорить. По не мне артефакты. Механика, понимаю. Оружие, это моя стихия. А эти штуковины чертовщины попахивает. Давайте посмотрим, может, Медевак, что из себя представляет. Первый импровизированный Медевак соорудили медики 19-й дивизии морской пехоты, оборудов, десантный корабль пультом дистанционного управления. В условиях постоянных кислотных бурь на планете Телан, 7. Это позволило увеличить среднюю продолжительность жизни Медивака на... Сколько неизвестно. Морпехи до сих пор с подозрением относятся к лазерному скальпелю и открещиванию от автоматического наложения швов. Обе эти технологии были разработаны компанией Proceon, чьи услуги оказались сам... У меня подозрение, что на самом деле здесь что-то недописано. Скорее всего, просто не влазил текст, наверное. Потому что, ну почему такие прям везде недописанные тексты? Причем, не один раз уже я вижу это. И на, другие, на другой технике то же самое было. Мария Таласос по прозвищу Мама была одним из первых пилотов Медевака. В свое время она спасла сотни жизней. Позже Мария убила двух морпехов за то, что те, как вот утверждается, упорно называли Медевак Хилботом. Хилботом. Название какое-то глупое, по-моему. По слухам, после ресоциализации... Аталаса свернулась на службу в армию Доминиона. Ну, в общем-то, да, Медевак, конечно, гораздо лучше, чем медики. Потому что медики, они, ну, хоть, по-моему, и, возможно, дешевле. Да, по-моему, дешевле. Но при этом а, минус этих медиков то, что они медленно передвигаются. И плюс нельзя, как бы, получается, как транспорт использовать медиков. А Медевак можно как и транспорт, можно как их лечить. Но при этом минус, конечно, то, что они, блин... Довольно уязвимые врагами в воздухе и всякими зенитками. Они легко уничтожают его. Ладно, что ж. Давайте-ка обратимся к звездной карте. У нас всего две планеты осталось. Это Кархал и Тифон 11. Я, пожалуй, в следующий раз пойду уже наконец на Кархал, потому что у меня есть вся нужная мне техника. Все улучшения, которые мне нужны были, они тоже имеются. Поэтому на Кархал мы двинем в следующий раз. Ну что ж, а с вами был Веном, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, всем пока, удачи!